Что такое в принципе биоэтика? Если коротко, то биоэтика — это способ решения, способ поиска ответов на те или иные медико-биологические вопросы. Это призвание к диалогу. И в одной из статей, которые использовали подготовки этого доклада, предлагались интересные предпосылки для создания биоэтики. Децентрализация ценностного мира. Однажды, однажды наука перестала быть способом для поиска истины и стала способом для решения вопросов, поиска ответов на вопросы. Конечно, это пошепнуло авторитет науки, но, тем не менее, это сделало ее такой, как мы видим ее сегодня. Второй, второй аспект, почему возникла биоэтика, это глобализация. Когда стало более возможным разговаривать, вступать в диалог между разными представителями разных этносов по культур, стало очевидно, что те или иные обычаи, те или иные особенности этих этносов вступают в конфликт. И именно биоэтика была призвана решить эти вопросы. Информационные технологии обеспечивали средства для этого диалога, Социальные движения. Тут стоит сказать отдельно. Допустим, антипсихиатрические движения, которые массово проявлялись в прошлом столетии, способствовали тому, что список скажем так, предпосылок принудительной госпитализации очень и очень сокращается. То есть общество, в мире, где общество финансирует долг, это закономерно, что общество решает, что оно хочет видеть рядом с тобой, что оно не хочет видеть. Абстрактность философской этики. Получилось так, что на момент создания биоэтики было очень много различных этик, различных философских направлений все они были довольно-таки абстрактны. Тогда биоэтика предлагается именно как прикладное направление, направление для решения вопросов. И моральное неоднозначное достижение биотехнологий, мы о еще поговорим. Примеры вопросов, на которые должна давать ответы биоэтика, по крайней мере, должна стимулировать диалог. Можем ли мы использовать планирование человека, создание идентически однородного человека? Какими правами должен обладать ум? Возможно ли проводить опыты с участием людей без их согласия? Да, примеры нам известны. Какие опыты над приматами являются недопустимыми? Должны ли мы заботиться о комфорте лабораторных животных? И, наконец, то, зачем мы сегодня здесь можно ли генетическое генетически совершенствовать человека? И вот, кстати, вы дали ответ на этот вопрос для себя, насколько приемлемо, это лично для вас. А состояние биоэмбриологии. Значит, в Украине по официальному отчету Министерства здравоохранения Украины, Украины в 2015 году было зарегистрировано примерно 14 тысяч случаев бесходия. Впервые зарегистрировано. А значит, 17 тысяч циклов вспомогательных репродуктивных технологий. Наступило в 2014 году 6373 клинические беременности благодаря использованию репродуктивных технологий. И первое мире репродуктивными наступило в 1973 году, чтобы понимать, как далеко мы подвинулись от точки начала, от нулевого процента. И а, еще один хороший пример, насколько хорошо дела в Украине о постоянной репродукции. А, в мае прошел Конгресс... А, описательной репродукцией в Украине, назывался он «25 лет успеха». Это девочка Катя, и 25 лет, и, как не трудно догадаться, это первый украинский человек, который родился при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Здоровый а, человек, абсолютно здоровый, значит, человек, то есть это отношение к а, а что там с геноинженерией? Чтобы не давать совсем глубокие подробности, мы основали внимание на трех методах, которые, в общем-то, и применяются сегодня. Это цинк-пальцевые нуклеации, вот, какие вы видите на экране, они состоят из двух доменов. Это белковые структуры, некоторые из, них за, некоторые из них отвечают за связывание с ДНК, которую мы ищем, некоторые отвечают за разрезание для искомы последовательности ДНК. И сложность в том, что эти белковые структуры мы должны синтезировать аналогич каждой искомой последовательности ДНК. То есть знаем последовательность, и теперь давайте просинтезируем для нее белок. Это довольно коротко, довольно долго и довольно трудозатратно. Поэтому логично, что ученые пытались найти какой-то более подходящий инструмент, а части его нашли. Этот инструмент назывался талис. Открыт он был в 2009 году, первые статьи серьезные появились в 2011 году. Принцип похожий, в принципе, механизм молекулярный, похожий на некоторыми исключениями. Кроме того, что он более специфичен, чем прошлый механизм цинфальцевой нуклеазы и более дешевый. Но тоже на самом деле огромного прорыва это не сделано на тот момент. И третий, третий механизм, который, скорее всего, вам известен, это кристокрасовый. Это то, из-за чего сейчас происходит crispr истерия в социуме, в медиа, и об этом привлекут, наверное, статьи с заведенной регулярностью в отличие от предыдущих методов. Это очень дешевый и очень интересный метод. Почему он интересный? Потому что на самом деле это, этот метод мы посмотрели у бактерий. CRISPR-касс это метод, это способ, которым бактерии защищаются от внедрения вне вирусов. Кас это белок, который называется искование последовательность в ДНК. Для того чтобы найти последовательность какой-то ДНК, которую, которую нужно вырезать, у белка Кас есть специальная молекула РНК, гайд-РНК, гайд то есть путеводительная а, РНК, которая прикрепляется к ДНК, кас приходит и разрезает эту последовательность. Изначально у бактерий эта система вырезала вирусные последовательности, которые внедрились в минус бактерии, и был вопрос: либо бактерия избавится от этой последовательности враждебной, либо она умрет. Сейчас же наша биотехнология, биотехнология позволяет использовать эту методику для редактирования генома у человека. И, в общем-то, все бы неплохо, кроме одного. Все эти три методики, все эти три инструмента инженерии допускают определенную ошибку. То есть мы хотим взять определенный ген, вырезать его, или совершить поломку в каком-то конкретном его участке. Мы можем этого добиться, а можем, к примеру, нанести случайное повреждение в соседнем гене. Мы никак не можем это контролировать. В случае, если речь идет за томаты или баклажаны, в принципе, ничего страшного. Но если речь идет о человеческом эмбрионе, наверное, это не очень хорошо. А какие проблемы сегодня способны решить генной инженерии? Ну, на самом деле, публикаций просто тысячи, наверное, я просто привел некоторые из них. In vivo, то есть в живом организме, пытаются вырезать геном вирус иммунодефицита человека первого типа, пытаются изучать, как можно при помощи этих технологий удалить. Но ну, там по поводу гемофилии, связан с заболеванием гемофилии. Более того, сейчас на серебро на сериозе в США проводятся слушания по поводу того, чтобы внести crispr в лечебные протоколы. Очень простая и интересная методика. Они хотят забрать клетки костного мозга, модифицировать их и вернуть назад больным с таким образом, чтобы эти клетки активнее справлялись с, собственно, опухолем заболеванием. Ну и, наконец, методики генной инженерии позволяют исследовать нам биологию тех или иных процессов на молекулярном и на генетическом уровне. В эмбриологии это тоже, может быть работать. это тоже может работать, то есть то, о чем мы сегодня говорим. Вкратце так, когда мы хотим получить ациты у женщины, врач специально подготавливает и пунктирует ее яичник. Мы получаем ациты, эмбриологи их в лабораторных условиях, оплодотворяют спермы мужа, либо донора. В дальнейшем эти эмбрионы уже культивируют в специальных инкубаторов и, если необходимо, отправляют затем часть этого эмбриона на генетическую диагностику. Если не необходимо, переносят полость матки. И вот на одном из этих этапов после благотворения возможно применить эту ген методику, одну из трех. Но сейчас речь идет о том, что применять либо CRISPR-Cas, либо талин. Как вообще нам это может помочь? Кроме очевидных применений, как, допустим, излечения каких-то моногенных заболеваний, заболеваний, вызванных по одного гена, это может иметь чисто косметические цели. Допустим, цвет глаз, там, длина волос, там. Структура волос ожидаемого ребенка. Возможно, исследованы какие-то генетические ассоциации, которые сильнее всего влияют на рост, мышц, на запоминание, возможно, даже на старение. Но, наверное, каждый из нас хотел, чтобы наш ребенок был лучше, сильнее, умнее нас, и тем более умнее сверстников. Да? То есть, и вот вопрос, молодой, который задавался в начале, это насколько мы готовы, какие вообще последствия могут быть у этого дела. Вы как бы ответили преимущественно да, но на самом деле вот мы сегодня задумаемся, как же так, какие последствия об удаленном прогнозе это может иметь. Эта женщина, это женщина Женя Фердовна, одна из открывателей технологии PIF-PROCASP как методы инженерии. Она выступала на ТЭЦ, интересная лекция, которая называлась так. Теперь мы умеем редактировать ДНК, но давайте проверим благоразумие. А в чем, собственно, дело? Не так давно, в прошлом году, прошел международный саммит по редактированию генома у человека. А как раз таки по поводу этого открытия и цель одной из целей этого саммита было решить насколько это допустимо для нас как для ученых использовать наши рутине для модификации человека эти методики ну конечно не тяжело догадаться что результаты были противоречивыми пять ученых были готовы во что бы то ни стало применять эту технологию некоторые говорили что нет давайте подождем давайте посмотрим и в итоге все таки с огромным усилием бывали резолюция что недопустимо использовать этого эмбрионов которые будут в дальнейшем использоваться для наступления беременности но при этом была одна важная очень оговорка, есть риск нарушения этой резолюции в ряде стран. И в Nature потом вышла чудесная статья, которая называется так, где в мире может родиться первый про ребенок. И вы видите, что некоторые страны по свету отличаются от других. Красные страны – это страны, где законодательно запрещено полностью проводить генетические модификации эмбриона и вообще человека. Страны с таким оттенком желтого – это страны, где либо есть нюансы, либо не регулируется должным образом на законодательном уровне. Допустим, США. Вы видите, что не красного цвета, что это означает? Это означает, что эти исследования не могут проводиться на государственные деньги за счет бюджетных средств, однако в принципе, как бы гипотетически, это не запрещено. А во многих европейских странах сама мысль о том, чтобы редактировать геном эмбриона, она не допускается законодательно. Страны же вроде Российской Федерации, бывшего снг а, и даже Китая, может быть запрет либо на, на уровне каких-то гайдвайнов то есть каких-то рекомендаций, либо в принципе система может регулироваться достаточно плохо. На что пугает еще больше, что большая часть мира, куда в принципе входят и развивающиеся разных страны, остается такой серой, да, как ну, чуть меньше половины. То есть это значит, что мы не знаем, как у них обстоят дела. И может быть где-то в подвале какого-то университета, на самом деле прямо сейчас, происходит то, о чем мы только что говорили. Имплантируется, может быть, эмбрион, который является генетически модифицированным, да, при помощи генной инженерии. Это то, чего мы должны опасаться и то, наверное, о чем мы должны думать, то, чего мы, для чего мы должны обсуждать. И именно для этого сегодня я вам рассказываю об этом. А и еще Из последних новостей хочется отметить, что так или иначе все равно пытаются проводить исследования, но э, почему это проблема? Э, проблема для свободного выпуска какие то исследований. В большинстве развитых стран э, все эти исследования требуют разрешения их э, либо биоэтических комиссий, либо национальных академий наук. И сейчас э, три страны официально лицензировали эти исследования. Это Китай, Великобритания и Швеция. То есть они выдали единичные лицензии, эти ученые вполне официально, ни от кого не скрываясь, могут спокойно заниматься этими исследованиями. Но в Китае публикуются исследования о том, что как минимум две сейчас группы работают над тем, чтобы отредактировать геном эмбриона, как бы, и еще неизвестно сколько групп работают над этим, не публикуясь в международных журналах. То есть, в общем-то, от того, что вы нарушите эту резолюцию в стране, которая это никак не контролируется, ничего страшного не будет. Вас не публикуют, может быть, в журнале Nature, но публикуют в каком-то местном журнале, и все равно все переведут вашу статью в Nature ну, или куда-то подобные места. И вот в этом проблема. И вместо вывода хочется отметить, что невозможно контролировать это решение и вообще эти запреты во всем мире. Не до конца изучены последствия, особенно вопросы безопасности. Нужны ли какие-то отдельные права для людей, которые рождены таким образом? Как, допустим, мы будем проводить те же олимпийские игры между обычными людьми и людьми, которые генномодифицированы на целью скорейшего мышечного роста, возможно, каких-то еще других использований интересных геноинженерий. Mm -hmm. И все-таки мы должны подумать, как должны сосуществовать вот эти вот две популяции, модифицированные и немодифицированные, в условиях сегодняшнего мира. Я надеюсь, что это вызовет у вас какую-то пищу для размышлений, да, пищу для размышлений. Вы поищете еще самостоятельно информацию об этом, и у вас возникли какие-то вопросы. Если да, я буду рад на них ответить. Спасибо. Там было пять цифр. Можешь рассказать про сами себе? А, значит, эти цифры это просто был перечень примеры некоторых стран, как это происходило. Допустим, цифра 1 США, то есть как бы она отмечена желтым светом, вроде как не совсем полный запрет, но там просто отмечено было, что, допустим, на государство деньги они не делают, в принципе, исследований. А у Германии, допустим, написано была в этой цифре, что в принципе это запрещено, как и в Великобритании. Есть некоторые нюансы, там, допустим, некоторые законы так или иначе по строгости это лимитируют, где-то строже запрещается, где-то менее строго, но все равно. То есть в некоторых странах даже наложен запрет на мотивирование без гейн-инженерии да, какого-то определенного дня. Как бы. То есть это описание просто законом обратное в настоящий момент рассматриваются какие-то уже результаты, какие-то модификации, кроме фруктов, продуктов? А, в смысле у людей? Ну и у животных. И у животных, а, и у животных. я понял. В принципе, мы можем использовать мышей в других кремах, как экспериментальные модели, но на самом деле какой-то большой выборки у нас пока что нет. То есть, есть... Способы использовать генную инженерию без прибегания к модифицированию эмбрионов, как я говорил раньше, когда берут просто слово клетки у человека, модифицируют специальным образом и назад же ему вводят. То есть такая алкологическая терапия. А пока что идет речь о том, что это необходимо исследовать <как> дальше. Если будут результаты, это включат в гайдвайны, в рекомендации ведущих стран. То есть пока это все на лабораторных таких условиях. Это, это пока сам... сейчас самая передовой... да, передовая сам... возможность да. Она, скажем так, самая дешевая, самая быстрая, и поэтому она самая передовая. Она, причем есть даже статьи, где говорится, что талин это как бы прошлая технология, она дает меньшее количество случайных попаданий. То есть когда мы хотим попасть в один день, мы попадаем в другой. Вот. Но все равно 300 гораздо дешевле, поэтому сейчас идет активная пропаганда его и, и развитие этой методики. С лекции 15.4 я примерно понимаю, как работает комплекс триспер Можешь рассказать «Таллинн»? Ну так вот, для детей на пальцах. Uh -huh. Хорошо, Таллинн очень похож на самом деле на пальцевые нуклеазы. Так, так, так, так. Вот. То есть то же самое. Значит, талин это белковая структура, которая состоит снова из двух структур. Это белковая структура, связывающая с определенной последовательностью это весь комплекс, и белковые структуры, нуклеазы – это ферменты, которые расщепляют ДНК, которые связаны с этими крепящими белками, которые, собственно, и выполняют свою работу. То есть наша задача – это синтезировать белок, Первый, ну, комплекс столковый, который будет э, тропен, скажем так, специфичен, э, который будет реагировать только со скомой последовательностью. Вот, кстати, в этом и проблема, потому что похожих по последовательности может быть несколько в нашем геноме, и поэтому он может получиться не там, где надо при соединении соответственно разрезания. То есть то, чего мы я насколько длинные обычно последовательности используются и в том и в другом методе. То есть я понимаю концепцию метода, но не знаю в цифрах. Если не ошибаюсь, там в количестве 11 13 миногисходных последовательностей вот эти белки. А в литературе даны такие данные, могу ошибаться, но я запомню такие. То есть это не очень большие структуры, но тем не менее надо подумать над тем, как правильно их вести в клетке как бы, искомого организма. Да, достаточно много количеств получается, учитывая алфавит из четырех. Да. Скажите, пожалуйста, а вы как эмбриолог, да? Да. Ээ, как, как, какой стране вы придерживаетесь с точки зрения биотики? Как вы относитесь к этой, к этой технологии? Эээ, и что может вы думать, что будет в будущем? Ага, значит, э, это только моя личная позиция, и я прошу не принять, иначе да. На самом деле, я живу в стране научного экстремизма, поэтому, если бы у меня были финансы и возможности, я бы, конечно, этим занимался. Другой вопрос, насколько бы это было приемлемо? Скорее всего, по поводу того, чтобы переносить эмбрион модифицированный по по сматки и дожидаться какой-то беременности и результата беременности, я бы, наверное, не стал, потому что слишком великий риск. То есть, как бы э, Эти методики появлялись как? В 90-х годах появились сунфальцовые нуклеазы, в 2009-2011 появился Талин, и потом через пару лет появился Кристоф. Я уверен, что еще там, лет через 10-15 будут более точные какие-то методики. То есть рисковать сейчас, ну как бы можно попробовать. Но если у нас не получится, у нас получится э, организм, который или плохо приспособлен к окружающей среде, ну грубо говоря, инвалид. Да, и нам придется брать на себя ответственность за наши результаты действия. То есть если бы речь шла, допустим, о приматах каких-то, тогда других, не, человека, не о человеке. Тогда почему нет? Но как бы, тоже, насколько это этично, это другой вопрос. То есть, все равно, когда мы публикуемся, мы должны сыряться с нашими этическими комиссиями. И насколько они дадут на это добро, это другой вопрос. Можно это добавить что Я думаю, что в будущем все будут использовать эту технологию, абсолютно все люди. никогда не будет никакой там, разницы между какими-то людьми с этой модификацией или без нее. Поэтому Олимпийские игры станут интереснее. А можно будет постфактум определить, если нет доступа к ДНК родителей человека, подвергся он генетической модификации или просто вот ему свезло родиться таким умным, сильным, красивым и так далее? Это как тест на допинг, да, получается? Он, он генетически модифицирован или он сам такой? Тяжело сказать. И вот том, что даже если с помощью инженерной методики можно нанести мутацию, да еще какое-то выгодное преимущество, мы можем следить, мутация это есть или нет. Но мы не можем сказать, как она произошла. Может, она произошла у человека сама по себе, а может быть применено где-то в подвале один из методов, которые мы перечислили, и вот такой вот человек родился благодаря этому. Пока что нельзя это определить, ну вот как есть. Мы же можем какие-то маркеры установить, допустим, не функциональные, но по которым можно определить. Единственный маркер это единственный маркер который мы можем сделать это просигглонировать допустим геном и посмотреть вот допустим мы знаем гипотетически предположим что есть какая-то одна ассоциация которая генетическая которая очень сильно влияет на мышечный рост и вот видим что человек набирает мышечную массу очень быстро хорошо явно выглядит больше чем его другие там конкуренты на олимпийских играх мы как бы можем гипотетически проверить, есть ли у него этого мутация даже. Но если эта мутация есть или даже ее нет, то какая разница? Ну, как бы. Нет, я имею в виду, мы можем установить последовательность нефункциональную, которая никак не задействуется, да, но при этом мы можем проверить и на ее наличие, которая, которая как бы кодирует для нас то, что были внесены такие то, такие -то изменения. И мы по ней, Сематрайна. да, да, да, да. инудительная маркировка. Может ну быть, но снова-таки, если нам тяжело даже запретить во всем мире просто применение этой технологии, мы можем, я все ставить свой торговый штамп, ну, грубо говоря, да, маркировать, что вот этот применил при помощи этой технологии. То есть, снова-таки, мы сейчас об этом говорим, а где-то в подвале в Китае, может быть, уже такие дети даже на каком-то этапе беременности есть. То есть мы это просто не знаем. Это слишком тяжело контролировать. может, вопрос, но очень интересно. Насколько между... Ну, ага. Средняя часть участок гена, все это насколько слышишь между В смысле геном одного человека на геном другого? Да, сколько? но сколько, сколько примерно процентов? А, в литературе разные числа. Я последнее число, которое видел, это 95 процентов, как минимум. То есть я видел больше, но это наиболее похоже такая на реальность число. Поэтому скажите, были какие-то исследования социологические по поводу отношения общества? Еще. А, да, на самом деле таких исследований было много, и когда я пытался в сети найти а, хотя бы среди результат, может быть, есть какая-то конкретная закономерность, я не нашел. То есть есть страны, где просто люди повально говорили, что да, да мы хотим это видеть, а через 10 лет, допустим, ну, тенденция менялась, и в этой же стране то запросы показывали, что, в общем-то, нет, нас это неприемлемо, или мы не уверены. То есть, как бы, поэтому вот это очень интересно смотреть за этими запросами, они меняются от года в год из страны в страну, и, как бы четко какой-то закономерности нет. Может быть, в странах, где существует какой-то идеологический или религиозный режим, где есть сопреты определенные на это, может быть более ясно закономерность, но в общем по миру ее нет. А какому благоразумию призывала эта женщина на третий -джен? Да, Дженнифер Долдна, собственно, призывала то, что она понимала, насколько велик потенциал открытой ее технологии, она призывала сдерживать себя, наложить мораторий на ее применение. Это в ее понимание было благоразумие для того, чтобы оценить сперва последствия. В смысле, она была Да, да. да. Нет, применять в экспериментальных условиях, просто она, видимо, понимала, что если это такая дешевая система, то что ей мешает именять репродукции человека. И она призвала вот к тому, к чему пришли, собственно говоря, успешно на, на сами типа редактирование генома, что пока что это мы не считаем допустимым. Так, так, так решили участники этого сами Это вот лучшая резолюция исходная. пока Да, по, по крайней мере, да. По крайней мере, легальный, официально. Но вам кажется это несколько абсурдно? Мы регулярно допускаем действия, которые рискуют там, сотнями тысячами жизней. А в данном случае, речь идет о риске качеством жизни одного существа. При том, что человек согласен воспроизвести это существо. При этом, согласен... при этом результатом будет значительный цивилизационный рывок. Почему мы должны это обращать внимание снова-таки? Наука финансируется за налоги жителей. Да? Если, допустим, основная масса жителей решит, что вот мы не хотим жить в мире, где вокруг нас есть куча людей, которые общем, там, людей по, по какой-то конкретной части лучше нас, превосходят нас, тогда как бы очевидно, что если мы проигнорируем это, будут какие-то недовольства. А если будет недовольство в сторону науки, нам может, этого хорошо сильно не будет. Мы наоборот, хотим, мы, наоборот, хотим быть ближе к людям, чтобы люди верили, видели нас авторитет какой-то и давали нам настоящее исследование денег, из-за чего мы хотим. Если бы вы тогда сказали древнему человеку, что у него в молоке плавают микроорганизмы, которые ферментируют специальные белки и получается такой легкий газированный напиток, в средних веках вас бы сожгли, думаю, вы до нашей эры вас бы просто закидали камнями.